Так, уважаемые друзья, сегодня у нас будет первая презентация нового направления в маркетботе. Это возможность получать личный кэшбэк и, и также зарабатывать кэшбэк на привлечении партнеров в онлайн-магазины через АИ маркетинг. Сегодня у нас... Новый спикер Екатерина Рожко, она недавно только присоединилась к данному проекту и сразу же разобралась, вот, как получать кешбеки, как можно подключать новых партнеров и зарабатывать на них. Одним словом, это новая возможность для людей без уважений зарабатывать деньги, то есть новое направление. Итак, передаю слово Екатерине. Екатерина, готова? Да, готова. Всем привет. Поехали. Всем привет, хочу представиться. Меня зовут Екатерина, я новичок, но уже начинаю вникать в работу и суть маркет-бота. Сегодня я хочу вас познакомить с разделом кэшбэк шопинг. Так Это реально уникальный раздел, где ваши обычные покупки могут принести вам доход. А также я расскажу, как можно без вложений заработать кэшбэк. Это все реально и просто. Так, давайте перейдем к демонстрации экрана. Так, вот у меня уже MarketBot открыт. Переходим в кэшбэк шоппинг. Здесь мы можем ознакомиться. То есть, вот они, не все разделы информации о каждом магазине. Так, выбираем свой регион. У меня Российская Федерация. Так, опять не то. Угу. Дальше. Выбираем магазин. Я уже с магазинами со всеми ознакомлена. Можете потом посмотреть, где, как, какие вы как бы пользуетесь магазинами, приобрести что так, давайте я наберу, которым пользуюсь я. Переходим. Так, здесь дается информация о магазине. То есть можно ознакомиться, какой кэшбэк вы получите. То есть вот до 30% долларов, точнее, извините. Так. Так. Далее, проходим, активируем кэшбэк. Все, партнерская программа активирована. Кэшбэк будет отражен в течение нескольких дней. По-моему, получается, когда я приобрела товар, у меня уже на следующий день э, кэшбэк упал в продаже. Далее, здесь краткая информация, как переходим на сайт. И самое важное, создаем новый аккаунт. Если у вас уже был создан аккаунт, надо из него выйти и обязательно зарегистрироваться. Иначе, если вы будете покупать со старого аккаунта, кэшбэк у вас не появится. Дальше. Переходим на сайт. Вот, ну, пожалуйста. Регистрируемся, совершаем покупки, и ваш кэшбэк отражается на следующий день продажах. Так. Теперь я расскажу, как можно заработать, даже не тратя своих денег. Заходим опять же в кэшбэк. Выбираем. Российская Федерация. Ну, каждый свой регион выбирает. Где проживает дальше магазин я например выбираю магазин а, давайте возьмем глорию Вот, то есть она сразу вышла вот пожалуйста у вас есть скопировать кэшбэк ссылку скопировали и делимся с друзьями активно в одноклассниках в соцсетях хоть где буквально недавно вот перестала работать для создания ссылок. То есть вот, вообще, по идее, это надо было сделать вот так вот и создать. Но сейчас, видимо, какие-то технические работы идут, поэтому вот что пишет он, не поддерживается. В принципе, все, есть вопросы, задавайте. Катерина, у меня первый вопрос. Скажи, пожалуйста, зачем сначала выбирать регион? То есть, допустим, вопрос следующий. Если мы покупаем что-то в таком глобальном онлайн-магазине, типа как AliExpress или там еще какой-либо, зачем изначально выбирать регион, с какой целью? Ну, это регион вашего проживания, куда будет как бы, направлена вообще ваша посылка? И вообще, как бы, изначально, когда вы ставите, например, вот смотрите, я поставлю сейчас Афганистан, там, у вас уже не вылезет данный магазин, не выйдет, то есть его не будет. Вот на... есть, я правильно понимаю, что регионом мы э, обозначаем тот круг магазинов, который, который да, можно получить. Этим регионом. Понятно, спасибо. Угу. А вообще изначально в кэшбэк шопинге не надо не регистрироваться как-то дополнительно ничего, да? Вот именно, нет, как ты нет, показала. Только в магазине регистрируемся для покупки. То есть в каждом магазине, вот в любой зайдем. А, кстати, вот здесь вот мне тоже очень нравится магазин есть. Также не знаю, как он распространяется на все или нет. Кстати, сейчас покажу. Опять у меня ну, вышел. Что ты будешь делать? Так. Очень классно. Я им вообще давно уже пользуюсь. Это интернет-магазин. Ну и... Вот оно. Беру. Очень классно. Вообще я здесь очень много сделала покупок. Так, кстати, здесь, да, нету этого. А что это за магазин? Ты делал много покупок. Это вообще. магазин интернет. То есть Понятно. он идет от Сбербанка. Там, во-первых, повышенный э, кэшбэк от Сбербанка идет, и плюс у вас будет повышенный кэшбэк э, и в шопинг раздел. То есть вообще э, есть возможность получать прям кэшбэк и от э, и по да, Сбербанку и по банку и этого они нет. не пересекаются, они, грубо говоря, плюсуются. Это, кстати, очень хорошая новость, потому что в других кэшбэк-компаниях, насколько я знаю, не плюсуется. То есть, если вы имеете уже, допустим, от банка кэшбэк, то там не добавляется кэшбэк от этой компании. Важно. Угу. Да, и обязательно, когда проходите, то есть в магазин выбирайте, ознакомьтесь с его условиями, ограничения условия, то есть вот тут все написано. У меня так получилось, что когда я совершала покупку э, в Здрав Сити, я сделала так, ну, чтобы выгод... мне выгода была в три раза. Я сначала зашла в маркет э, Яндекс, сравнила все цены. То есть у меня вышла в Здрав Сити самая как бы ну, минимальная цена. Плюс они еще давали купон на скидку данного товара. То есть я этот купон взяла. Сплюсовала, оплатила, все, мне то есть кэшбэк пришел. Но есть в некоторых случаях, вот в магазинах, я уже не помню точно, какой магазин я заходила, что если вы сделаете еще плюс какой-то купон, то кэшбэк у вас не будет засчитан. То есть, в принципе, вот как-то так получается. Катерина, вот задают э, на, на YouTube у нас один из зрителей вопрос. Точнее, зритель, насколько я знаю, ну, не важно, э, Где отображается кэшбэк, который ты получила в покупки? Так, это, как я уже говорила, кэшбэк отображается в продажах. Вот Заходим в продажи. Здесь маркет. Выбираем oh. кэшбэк. Маркетбот, да. Вот, пожалуйста. Моя продажа. То есть... В принципе. Также ты показывала, по-моему, ранее мне, что в разделе «Статистика» еще он как-то отображается, да? Да, статистики. То есть здесь, получается, сейчас минуточку, кэшбэк-шопинг также переходит. Угу. Вот здесь все показано, сколько раз вы переходили, сколько вы совершали покупок. Я, угу. получается, заказала товар 12 числа, 17 числа я его выкупила, оплатила. Но кэшбэк у меня пришел на 12 число. Вот здесь, то есть, он отображается. Вот, пожалуйста, 12 числа. Все понятно, в принципе. Какие еще вопросы? Есть вопрос не, не по теме, но я отвечу. Если бот остановился, сколько он может стоять в ожидании оплаты? Неограниченное количество времени, хоть полгода, потом вы пополнили, и он начинает опять работать. Но это, в принципе, не касается сейчас нашего, нашей школы. А, слушай, а интересно, вот мне просто интересно, попробуй зайти, допустим, Booking.com, то есть можно ли там получать кэшбэк? И, и по каждому магазину идет описание, да, в каком размере можно получить кэшбэк, правильно? Да, конечно. Угу. А ну, уже просто интересно. Это получается работа и образование, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Нет, путешествия. Это путешествия, если есть а, что-то. Путешествия? Угу. Вот, туризм путешествий. Угу. Также выбираем. Сначала регион. Да. Ну, это чтобы проще было найти, то он, считайте... Какое-то 20 тысяч магазинов, пока всех перелистаешь, поищешь. Ватинскими Б два две буквы О и там я думаю найдет. Кей угу. не найдет. Потом Букинг. Вот когда. Короче, а какой, а тут можно увидеть 4%, да? Ну, так как они нам и давали, в принципе, то есть, когда они приводили, сейчас, правда, не актуально, к сожалению, в связи вот с коронавирусом. Такая, смотрим, что вот… Где можно получать. Да, Слушай, да. отлично. Я тебе скажу, что 4% кешбек по, по Booking.com – это очень серьезно. Я просто долгое время занимался туризмом, у меня было свое туристическое агентство, поэтому я ориентируюсь в этой сфере. Клево. Ну так, все равно как бы вот. Максимальное вознаграждение только тоже 30 долларов за оплаченный заказ. К сожалению, больше не получим. Но я так понимаю, с одного да, заказа да. Да, ограничение 30 долларов. Да. да, все верно. Ну, поскольку booking.com там, иногда люди большие суммы оплачивают там за отели 1000 долларов, то ну 30 долларов тоже неплохо заработать вообще супер а да, то есть вы можете даже свои деньги не тратить скопировали ссылочку поделились угу. вот здесь да? Угу. Вот так вот берем скопировалась она так. прошли то есть даже не зарегистрированный человек может пройти на данный сайт вот он пожалуйста перейти на сайт Грузится долго сейчас, сейчас загрузится все зарегистрироваться пожалуйста вы получите от человека свои 30 долларов может меньше Альфия Шайхулина задает интересный вопрос, но думаю, что мы не готовы сейчас на него ответить. Среди магазинов есть маркировка АИ. Чем она отличается? Ну, надо будет посмотреть. Альфия, вы задайте этот вопрос у нас в нашем командном чате. Я его переадресую в техподдержку. Собственно, вы тоже можете это сделать АИ-маркетинге. Да, я, кстати, тоже задавала этот вопрос, но mm -hmm. до сих пор ответа, конечно, не дождалась. У меня очень много вопросов. Как бы по этому поводу. Тратится ли, не тратится ли. Вот э, рекламный бюджет. Я так считаю, что не должен тратиться. Потому что мы это уже сами все делаем. Э, раздаем эти ссылки. И свои покупки. То есть, ну, совершаем все сами. То есть, здесь уже робот не при чем. Поэтому я думаю, что все-таки он не тратится. Бюджет. Ну, жду ответа. Понятно. Ну, в общем, я-то, в принципе, прочитал, да, там, э, было на канале а и маркетинг, как пользоваться этим, но там не нашел времени это все изучить. Вот ты нам конкретно на своих примерах показала, оказывается, ничего сложного, да. То есть меня уже начали партнеры спрашивать, а как этим пользоваться. Я говорю, честно, говорю, вот не дошли руки, я еще не пробовал. Ну, классно, что у тебя уже есть свой кейс, свой пример, да, использования. Теперь я так понимаю, что... Следующий шаг – это попробовать э, получить кэшбэк уже с покупок э, партнеров. Да, и когда мы, когда сделаешь пару таких э, транзакций, то мы проведем э, еще одну школу. Да, ты, ты покажешь уже, что ты там заработала от покупок партнеров. Э, это когда будет? В ближайшее время будешь экспериментировать? Надеюсь, да. В ближайшее время. Даже, может, на этой неделе уже получится. Я вот просто еще пока не знаю, как будет начисляться там кэшбэк, то есть сразу ли он начислится, либо ждать какое-то время. С моей покупки, то есть он через день кэшбэк пришел. <связанная> <связанная> интересно. Кстати, интересно будет, у меня сейчас такая мысль родилась, интересно будет проверить, да, вот у нас есть там э, сроки ожидания э, по кэшбэкам, разморозки, когда. Marketbot его зарабатывает. Да? Вот интересно будет сверить, если мы будем покупать сами, когда будет размороживаться этот кэшбэк. Ну классно. Ладно, Катерина, большое спасибо за пример. Ты у нас первый проходец. Поздравляем тебя. И только недавно присоединилась к проекту и уже, можно сказать, открыла для нашей команды новое направление. Вот я бы еще хотел в заключение сказать то, что вот Константин Пропустин написал в чате на YouTube, что да, это знаковый день сегодня, да, то есть мы видим, что реально MarketBot зарабатывает на кэшбэках, да, и мы можем тоже зарабатывать по большому счету эти деньги, Ну, если бы мы умели делать настолько искусственно, искусственно делать рекламные кампании, то, думаю, могли бы зарабатывать и даже и больше, чем, потому что, как известно, компания оставляет себе 45 процентов, да, вот. поэтому, думаю, это еще один шаг в пользу того, что Инвестиционный доход здесь происходит от реального бизнеса в реальном секторе экономики, а не просто от входящих денег. Еще хочу привести пример. У меня есть один из партнеров, который был возмущен, потому что было время, что у него там 4 или 5 дней Вот для него работал минус. То есть он, я, честно говоря, не настолько скрупулезный, поэтому я не изучал вот так внимательно, а он не поленился и посмотрел статистику, что в некоторые дни у него было потрачено рекламного бюджета больше, чем был кэшбэк получен от продажи, продаж товаров. Я говорю, слушай, ну так это же хорошо, <показывает>, показывает о том, что это, ну, это, чтобы финансовая пирамида так заморочилась, чтобы тебе в какие-то дни показывать минус. Вот он написал, кстати, тогда службу поддержки, они ответили, что вы не осматриваете, просто на таком коротком периоде, где-то 4-5 дней, лучше месяца, а еще лучше весь срок работы вашего рекламного бюджета, и увидите, что будет доход и вполне приличный. В дальнейшем так и случилось, он успокоился. Вот, Но для меня тоже еще одно было доказательство, что они реально ну, они реально в тот момент, когда он, получается, был в минусе, они-то все равно зарабатывали, да, потому что их 45% на, на его деньгах они зарабатывают. Ну вот, поэтому, коллеги, присоединяйтесь к нашему проекту. Кто не хочет рисковать или не имеет просто свободных средств для инвестиций в рекламный бюджет, Просто приглашайте своих друзей, чтобы они делали покупки через вас и зарабатывайте деньги на кэшбэке. Надеюсь, там через недельку, максимум полторы, Катерина нам покажет, как она это делает. Все, всем пока. Спасибо всем, кто был на сегодняшней трансляции.